Здравствуйте! В эфире Инсталайв с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. С вами я, Диана Шилова. В ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. На вопрос абитуриентов сегодня ответит Мухаммедшина Резида Фаилевна, декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Мир... Мирзагитов Рамиль Хамитович, декан высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая. И Бочина Татьяна Геннадьевна, декан высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Бодуэна Докуртане. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик. Казанский университет.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 Ристофа Ильина, не могли бы рассказать о Вашей высшей школе русской зарубежной филологии? Какие направления представлены, как поступить, какие экзамены нужно сдавать непосредственно? Добрый день, уважаемые слушатели. Высшая школа русской зарубежной филологии имени Льва Толстого реализует следующее направление бакалавриата. Прежде всего, это филология, прикладная филология, русский язык и литература. В этом году на это направление у нас 15 бюджетных мест. Нужно сдавать такие экзамены, как литература, русский язык, история. Проходной балл в прошлом году был 243 балла. Прикладная филология – это очень востребованное направление сегодня, которое предполагает интеграцию русского языка, лингвистику с математикой, информатикой, медициной. одно из таких перспективных направлений. Внутри этого направления – это клиническая лингвистика. Наши студенты два раза в неделю в белых халатах ходят в нашу клинику университетскую да, и э, готовят свои э, научные изыскания, свои проекты в области вот, прикладной лингвистики. Филология – зарубежная филология. Английский язык и литература – перевода ведения. На это направление пять бюджетных мест – Вступительные экзамены – литература, иностранный язык, ЕГЭ, любой может быть, да, русский язык. В прошлом году проходной балл был 280 баллов. Естественно, что филология – это широко, это не просто лингвистика. Филология – это язык и литература. То есть те абитуриенты, которые выбрали это направление, они будут учить не только язык и смогут быть переводчиками, но они еще будут познавать литературу и культуру изучаемого языка. Поэтому у наших выпускников очень большой не только словарный запас в области английского языка, да, но и культурный багаж. Направление филологии, зарубежные филологии, испанский язык и испанская литература. Пять бюджетных мест. Вступительные экзамены – литература, иностранный язык, русский язык. Конечно, у нас очень мало школ, которые изучают испанский язык, поэтому мы принимаем с любым иностранным языком ЕГЭ. Студенты начинают учить испанский с нуля, с алфавита, но уже после первого семестра они слушают лекции на испанском языке. Курирует это направление кафедра романской филологии, работают молодые энергичные преподаватели, среди них есть носители языка, два преподавателя из Испании. Педагогическое образование иностранный язык. Это направление у нас новое, 10 бюджетных мест, вступительные экзамены, общества знаний, иностранный язык, русский язык. То есть, если раньше у нас педообразование было с двумя профилями, иностранный плюс второй иностранный, и для студентов ближнего зарубежья, для иностранных студентов было тяжело изучать два иностранных языка, поэтому мы решили оставить один иностранный язык но принимаем с любыми иностранными языками. То есть, если человек учил немецкий, он по ЕГЭ немецкому языку поступает на этот профиль. Педагогическое образование иностранный французский язык. 12 бюджетных мест, экзамены общества знаний, иностранный язык, это может быть и французский, и английский, и другие иностранные языки, русский язык. Проходной балл в прошлом году был 266 этом направлении у нас работает еще двойной диплом да или так называемое параллельное образование то есть студенты которые выбирают педагогическое образование профиль французский язык они могут по желанию поступить в университет сорбонна 3 парижа и получить параллельно с дипломом казанского университета диплом сорбонной естественно что это на договорной основе да но университет сорбонный наш партнер и он берет, вот, в данном случае, лучших наших студентов, которые учат французский язык. Педагогическое образование, русский язык, это тоже новое направление. Оно у нас полностью договорное, коммерческое. Нужно сдавать обществознание, русский язык и литература. Это направление тоже для тех студентов, которые хотят быть специалистами в области русского языка в своих странах. То есть ориентировано для студентов ближнего зарубежья, да, для стран СНГ. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Иностранный английский и второй иностранный язык. 10 бюджетных мест, вступительные экзамены, общество знаний, иностранный язык, русский язык. Проходной балл в прошлом году был 277. Второй иностранный язык может быть французский, немецкий, испанский, арабский, китайский. То есть, когда студенты выдерживают экзамен, с ними проходят, проводят вступительное такое входное тестирование и учитывают пожелания студентов, формируют группы. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки русский и иностранный язык. 12 бюджетных мест. Экзамены, общество знаний, русский язык, английский язык. Проходной балл прошлого года 287, то есть те, кто закончил этот профиль, могут быть преподавателями русского и английского языка, могут преподавать и в средней и в высшей школе. Очень востребованные направления. Педагогическое образование с двумя профилями – русский язык и литература. 13 бюджетных мест – это новые направления. Мы всегда выпускали либо учителей русского языка, либо учителей русского английского языка. И сегодня Республика и Российская Федерация испытывает острый дефицит учителей русского языка и литературы. И поэтому мы решили открыть вот это новое направление. То есть этот выпускник может преподавать такой предмет, как русский язык в школе, и предмет – литература вступительные экзамены общества знаний русский язык литература следующий профиль: педагогическое образование иностранный язык это заочная форма обучения 25 бюджетных мест вступительные экзамены общества знаний английский язык русский язык проходной балл прошлого года 237 но вы можете подать документы на очное отделение и заочное и те кто не проходит на бюджет они могут пройти, вы видите, что баллы здесь пониже, мож, могут пройти на заочное отделение и совмещать работу и обучение в Казанском федеральном университете. И направление педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература». 25 бюджетных мест, это заочное обучение, экзамены, общество знаний, литература, русский язык, проходной балл в прошлом году был 196%. Мы принимаем как на бюджет, так и на договор. Цены договора, наверное, тоже интересны. Мы не можем сказать цены этого года, но по 2019 году на профиль филология сумма была 127 680. Ну и в этих же пределах да, и педагогическое образование 128 592, а вот заочная форма обучения, она дешевле, да? педообразование иностранный язык 57 600, педагогическое образование, русский язык литература 50 400. То есть это сумма за год, поэтому те, кто не проходит на бюджет, могут попробовать обучаться на коммерческой основе. Спасибо. Рамиль Хамитович, я могу рассказать, вы о вашей школе, какие направления, чем вы занимаетесь? Здравствуйте, дорогие абитуриенты, дорогие родители. Я представляю Высшую школу национальной культуры и образования имени Габдула Тукая Казанского федерального университета. На базе нашей высшей школы мы готовим специалистов в области татарского языка, татарской литературы иностранных языков. Это английский, китайский, турецкий языки, преподаватели, учителей музыки дизайнеров, классический дизайн, дизайн интерьера. И с 2018 года преподаватели билингвалов для образовательных учреждений Республики Татарстан под, по таким профилям, как математика и информатика, математика, физика, история общества знания, музыка и доп. образования, иностранный язык и второй иностранный язык и другое. Если говорить о тех профилях, по которым мы планируем набор в 2020 году, то можно... Условно выделить три направления, три блока. Первый блок направления – это подготовка кадров в области татарского языка и татарской литературы. Как и прежние годы, набираем две группы. Первую группу набираем по направлению педагогическое образование, татарский язык, татарская литература и э, иностранный английский язык. Всего выделено 25 бюджетных мест, срок обучения 5 лет, вступительные испытания ЕГЭ по русскому языку, по обществознанию и единый республиканский экзамен по татарскому языку. По татарскому языку можно сдавать и внутренний экзамен в этом году в дистанционном формате. Выпускники в основном трудостроиваются в образовательные учреждения в качестве учителей татарского языка, татарской литературы и иностранного языка. Вторую группу набираем по образовательной программе ⁇ Филология, татарский язык, литература и журналистика ⁇ Всего выделено 23 бюджетных мест. Вступительные испытания такие же, как в первой группе. Срок обучения здесь 4 года. Данное направление, направление ориентировано на подготовку филологов-бакалавров в области татарского языка и литературы и также журналистов для работы в разных средствах массовой информации на татарском языке, в том числе и на телевидении. Места трудоустройства выпускников этой школы, другие образовательные учреждения – научно-исследовательские организации и редакции газет, журналов, издательства, телевидения и другое. абитуриентлар Тотар журналистики, которые в музее газеты яки газет табуллара редакцияларда, как и газеты журнала Ларда, редакции Ларда, телевидения журнала Штергат Лесегс, без ушей, экрандаға и анда В бар, газеты Асаксандр Анбаллох Срауларна, Асаксандр Второе направление ⁇ это подготовка би и полилилингвальных педагогических кадров. В рамках приемной кампании 2018 и 2019 годов мы уже осуществили, он был прием осуществили прием на эти направления на, по направлению педагогическое образования, а с 2020 года с этого года планируем набрать студентов для работы в полилингвальных образовательных учреждений республики татарстан. идея полилингвального обучения состоит в том, что наряду с русским языком, английский и татарский языки будут использоваться как средство учебно познавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки специалистов. Планируем набрать 4 группы на дневное отделение, по 25 человек в каждой группе. Первое направление – это педагогическое образование, математика, иностранный английский язык, вступительные испытания – русский язык, общество знания, математика, Второе направление ⁇ педагогическое образование ⁇ история и английский язык, вступительные испытания ⁇ русский язык, обществознание ⁇ история. Третья группа ⁇ педагогическое образование ⁇ начальное образование и иностранный английский язык, вступительные испытания ⁇ по русскому языку, по обществознанию и по иностранному языку. Четвертое направление ⁇ педагогическое образование ⁇ биология и иностранный английский язык вступительное испытания по русскому языку, по обществознанию и по биологии. И на отделение заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей в количестве 50 человек на направление педагогическое образование с двумя профилями подготовки, начальное образование и дошкольное образование. Здесь уже в билингвальной образовательной среде Вступительные испытания русский язык, обществознание и математика. Обучение осуществляется за счет средств Республики Татарстан, то есть это группы договорные, контрактные группы, но за обучение платят не сами студенты, а Республика. Абитуриентам для того, чтобы подать документы на эти направления, они должны заключать договора о селевом обучении с общеобразовательными организациями Республики Татарстан, в которых в дальнейшем по окончании обучения они должны будут отработать не менее 5 лет. Все студенты очной формы обучения получают стипендию по республиканской программе стипендиальной поддержки педагогических кадров в размере 15 тысяч рублей в месяц. В первом семестре такую стипендию получают все студенты, а со второго семестра по результатам уже зимней сессии. Для того, чтобы получить стипендию, нужно сдавать все за зачеты экзамена только на хорошо и отлично. При этом отличных оценок должно быть минимум 50 процентов. Хорматлар биоторентлар күнжигу булекта буйн рөшледе белим олган бөлгештер килешекте иштүлде, татар тилинде, рус тилинде, инглис тилинде укта аларлык бөлгештер болуп шарғатиешлер шунакура укракырганда ук алар билигле бер тар Хам зарур, договор Силевой блок направлений подготовка кадров в области культуры и искусств. По этому направлению мы в этом году набираем на одну группу по направлению дизайн очной. Всего выделено 7 бюджетных мест, и до 25 человек одну группу набираем уже с договорниками. Это один из самых востребованных программ по нашей высшей школе. Традиционно очень большой конкурс на этом направлении. Что касается вступительных испытаний, абитуриенты должны сдавать ЕГЭ по русскому языку, по русской литературе и внутренний экзамен по рисунку. Срок обучения 4 года. Завершив обучение по данному направлению, выпускник может работать в рекламных фирмах, на предприятиях, типографиях и так далее в качестве бренд-дизайнера, графического дизайнера, веб-дизайнера, художника-иллюстратора, дизайнера виртуальных миров, дизайна костюма и так далее. На направление профессиональное профессионального обучения дизайн интерьера бюджетные места сохранены на уровне прошлых лет. Набираем и на дневное отделение, всего выделено 15 бюджетных мест, и на отделение заочного обучения выделено 25 бюджетных мест. Вступительные испытания и на дневном отделении, и на заочном отделении, и на АЗО, и на АДО, ЕГЭ по русскому языку, общество знанию и внутренний экзамен по рисунку. Срок обучения здесь четыре года. И еще одно направление в этом блоке – это педагогическое образование и музыка. Эта программа в этом году будет реализована на отделении заочного обучения. Всего имеется 25 бюджетных мест. Вступительные испытания – единый государственный экзамен по русскому языку, обществознанию и внутренний экзамен по музыке. В этом году тоже нужно будет сдавать в дистанционном формате. Вот вкратце о наших направлениях, по которым мы планируем набор летом этого года. И Татьяна Геннадьевна, слово передаем вам. Как я понимаю, ваша школа занимается именно с иностранными вроде как студентами. Не могли бы подробнее рассказать о направлениях, кто именно учится, какие баллы, что нужно сдавать? Спасибо. Добрый день, дорогие абитуриенты. Очень приятно, что никакие катаклизмы в природе, никакие пандемии не могут свернуть нас с вами с нашей генеральной линии. Ведь задача номер один этого года для вас достойно окончить школу и выбрать себе такой университет, который открывает вам широкую дорогу к интересной карьере, к интересной жизни. И совершенно верно наша ведущая сказала о том, что сейчас продвижению русского языка в мире уделяется большое внимание начиная от всех уровней, да, вплоть до уровня правительства нашей страны. И не секрет, что лучшие университеты России принимают все больше и больше иностранных студентов. И в нашем Казанском федеральном университете в этом году обучается 9,5 тысяч иностранных граждан. И совершенно естественно, что... Очень активно развивается вот этот рынок преподавателей, которые владеют методикой обучения русскому языку иностранцев. И ведь это направление перспективно не только для высшего образования, но и для нашего среднего образования. Не секрет, что во многих классах учатся... И иностранцы дальнего зарубежья, и ближнего зарубежья, которые иногда знают язык, хуже, чем а, иностранцы издалека. И поэтому владеть методикой, когда можно за один год человека а, провести от полного нуля, от незнания даже русского алфавита, и до уровня, который ему позволяет обучаться в российском вузе, получать высшее образование. Безусловно, за год это сделать, не владея секретами методики русского языка как иностранного, невозможно. Итак, мы предлагаем абитуриентам две бакалаврские программы в этой области, и первая из них — сделанная по стандарту филология, а это предполагает не только языковую подготовку, но и литературную, и блок культуры. И эта программа ориентирована, безусловно, в первую очередь на российских абитуриентов. То есть мы видим в них смену, вот нашу смену преподавателей русского языка, как иностранного. Безусловно, здесь очень важно хорошее знание иностранного языка поэтому вы видите в программы называется русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий и мы понимаем сейчас да особенно остро мы это поняли что без владения прекрасного разными методиками использования информационных цифровых технологий современному специалисту очень непросто в этом мире. Итак, на эту программу мы приглашаем наших абитуриентов. Для этого нужно 3 ЕГЭ: это литература, иностранный язык и русский язык. Хотя минимальный проходной балл по всем трем предметам это 40 баллов, но мы, конечно, понимаем, что это только для тех, кто пойдет на контрактное обучение, которое стоит э, около 128 тысяч в год. А вот проходной балл на бюджетные места в прошлом году составлял 267, то есть это достаточно высокий балл. В этом году у нас также, как и прежние, 6 бюджетных мест, но нужно отметить, что в группе, кроме российских студентов, всегда учатся и иностранные студенты, как правило, это вот, большая часть это... Стажеры, которые приезжают на 10 месяцев в Россию по разным программам академической мобильности, по направлениям Министерства образования своих стран, именно для того, чтобы повысить свой уровень владения русским языком. Как правило, это студенты третьего, четвертого курса в своих зарубежных университетах. И совместное такое обучение дает возможность российским студентам, Постоянно вот эту методику видеть в действии, то есть образование идет очень сильно практикоориентированное, ориентированная. Постоянно изо дня в день студенты наши видят вот эти секреты обучения иностранцев изнутри на примере своих согруппников, студентов. Итак, Безусловно, главное, да, к чему готовит эта программа, это преподаватели русского языка, и не обязательно в школах, в университетах, потому что в большинстве университетов можно только после магистрского уровня стать преподавателем, да, но и работа в кружках, в Россотрудничестве, в зарубежных странах, да, по обучению иностранных студентов. Но это не только блок а, или линия да, вот этой преподавательской карьеры, но это всевозможные, конечно, и редакторы а, с, за рубежом, работа в совместных фирмах и так далее. Другая программа, тоже бакалаврская, сделана у нас по стандарту лингвистика, она тоже называется «Русский язык как иностранный». И программа эта создавалась именно с прицелом на иностранного студента, и здесь у нас, ну, например, на нынешнем первом курсе 100% это иностранные студенты, на старших курсах есть и россияне тоже, да? Здесь уже может быть более низкий уровень владения русским языком, чем на филологии. И специфика, главная специфика в том, что очень много курсов практических, особенно на первом курсе. Но и россияне, обучаясь вот вместе с иностранцами, они тоже каждый день видят, что, ну, например, навыки, правильные навыки аудирования, иногда наши китайцы лучше аудируют, чем россияне, да, то есть здесь все зависит не только от, собственно, практического знания русского языка, но еще и от действительно владения разными видами технологий коммуникативных. Но более детально об этой программе я не буду рассказывать, да? Здесь, если это российский абитуриент, то, то тоже три экзамена по ЕГЭ, но уже вместо литературы знания русский язык и иностранный язык. Но если вдруг нас слушают сейчас иностранные абитуриенты то в этом году для всех иностранцев, которые идут на контрактное обучение, облегченная форма, и они будут сдавать только два экзамена, это русский язык и иностранный язык. Но еще мне хочется вот сделать мостик от нашей школы во весь институт филологии и сказать о том, что в нашем институте на сегодняшний день больше тысячи иностранных студентов, только на основных программах, то есть в бакалавриате, магистратуре, очень много у нас аспирантов иностранных. Но кроме этого, ежегодно а, около 200 студентов из стран Европы, Азии, Америки приезжают на всевозможные краткосрочные программы, и это значит, что в стенах нашего университета Любой студент, не только тот, который учится в нашей школе, но и в других школах, имеет возможность в своей такой студенческой, внеаудиторной жизни общаться с носителями языка. Но раз у нас есть входящая мобильность, соответственно, безусловно, открыты широк, широко, причем открыты двери и восходящую мобильность, то есть... Все студенты, которые заинтересованы в том, чтобы получить практические навыки иностранных языков, они могут участвовать в программах студенческих обменов и выезжают на семестр, на год, иногда на месяц, на всевозможные стажировки, и их так много, и очень много предложений, когда не только бесплатно, обучаются за рубежом, но еще и получают очень солидную стипендию, например, от э, ДААТ, это немецкая программа студенческих обменов, испанские такие есть программы и так далее, да, то есть это уже касается вот не только э, студентов, которые учатся на программах, связанных с русским языком, как иностранным, но прежде всего это вот те направления, о которых Резида Фаэльна рассказала, то есть те, кто своей специальностью сделают иностранный язык. Ну, конечно, у нас есть еще и магистрская программа, и асп... программа аспирантуры. Но я думаю, мы о них можем рассказать, если соответствующие вопросы поступят сегодня от наших слушателей. Угу. Спасибо. У, -у, -у. у нас уже скопилось здесь очень много вопросов. И, Роман Хамитович, наверное, первый вопрос вам. Его повторили три раза даже в нашем прямом эфире. И поэтому направление прикладная филология, татарский язык, литература и журналистика. Будет ли учитываться Всероссийская Олимпиада школьников по, по татарскому языку вместо экзамена по татарскому? А какая Олимпиада? Всероссийская Олимпиада школьников написана по татарскому языку. Всероссийская Олимпиада школьников по татарскому языку. Проводится ли такая Олимпиада по вот татарскому тоже языку? Всероссийская. Может быть, международная. Не знаю, выброс... Международная по татарскому языку, по-моему, не проводится. Такой Олимпиады нет по татарскому Нет, то то есть, может, не ну может мы дадим общий ответ. как стопольники. Давайте перейдем к другим вопросам. А как будет проходить на данный момент вступительный экзамен по дизайну? То есть как ребята будут сдавать его в условиях а, пандемии? Абитуриенты, которые хотят поступить на направление дизайн, это классический дизайн, и профессиональное обучение дизайн интерьера, в этом году будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, по литературе и внутренний экзамен по рисунку. Вот этот внутренний экзамен по рисунку в этом году сдают в дистанционном формате, в системе онлайн-проктринга. Это система проктринга. На сайте нашего института и на сайте приемной комиссии расписано, как проходит экзамен в этой системе, и пока наши специалисты, преподаватели кафедры дизайна, разрабатывают пошаговый алгоритм, как абитуриенты должны будут сдавать этот экзамен, и инструкцию, как должны будут сдавать этот экзамен. Как только будет готова эта инструкция, это пошаговый алгоритм, мы повесим это на сайт в течение недели, это будет готово. Mm -hmm. А вступительные экзамены есть только на ваше направление, Нерамиль или где-то еще распространяются на направления? У нас еще только есть да? вступительный экзамен по татарскому внутренний, языку на да. те направления, в котором есть внутренний экзамен по татарскому языку. Это педагогическое образование татарский язык, литература и иностранный английский язык. Там у нас внутренний экзамен по татарскому языку. Этот экзамен тоже мы принимаем в этом году в дистанционном формате в форме теста. Угу. Возник такой вопрос у бакалавров. Есть ли двойной диплом в специально зарубежная филология? Есть ли двойной диплом? они что имеют в виду? Другие. У нас Другие. с этого года Другие. в профиле зарубежной филологии, английский язык, английская литература, переводоведений есть возможность двойного диплома. Каким образом? Дело в том, что между Казанским федеральным университетом и университетом Лондона, это университет под патронажем королевы Великобритании, заключен договор. И договор о параллельном обучении. Что это значит? Студент поступает к нам на первый курс зарубежной филологии, английский язык, английская литература, переводоведение. Учится первый курс. Это своего рода подготовительные для поступления в университет лондона после того как он заканчивает первый курс он может поступать в университет лондона но обучение в университете лондона естественно на коммерческой основе бюджетных мест там нет происходит это все в режиме онлайн проводят обучение профессора университета лондона они предоставляют образовательные ресурсы выходят напрямую прямую связь со своими студентами по направлению «Английский язык, английская литература». Таким образом, наш студент учится в Казанском федеральном университете и учится в университете Лондона, и по окончании он получает два диплома. Диплом Казанского федерального университета в области зарубежной филологии, английский язык, английской литературы перевода ведения, и диплом университета Лондона – по направлению английский язык и английская литература. Это настоящий диплом университета Лондона. Конечно, мы знаем, что самое дорогое образование в мире это британское образование. И не каждый олигарх может позволить себе обучать своего ребенка в британских вузах, тем более в университете Лондона, да? Это очень престижное образовательное учреждение. Но та сумма, которая, ну предоставлена вот нам как партнеру Казанскому федеральному университету, она в разы ниже, чем это бы стоило, если бы ребенок учился там на самом деле. Потому что жизнь в Великобритании очень дорогая, да? проживание очень дорогое, а здесь ты учишься у себя дома, да, тебе не нужно платить за транспорт, да, ты занимаешься с теми же профессорами, с теми же преподавателями, которые работают в университете Лондона, они тебе преподают, они дают себе свои знания, ты сдаешь им экзамены и зачеты не нашим преподавателям, а именно их преподавателям. И э, госэкзамены принимает независимая комиссия, в которую входят преподаватели разных стран. То есть э, все это гарантирует абсолютное качество образования. Угу. И, конечно, такой специалист будет очень востребован, потому что он будет иметь два диплома. Российский диплом Казанского федерального университета и ведущего да, образовательного учреждения Великобритании как университет Лондона. Мне кажется, многим покажется странно то, что это проходит онлайн. Я понимаю, что это, скорее всего, очень рентабельно и престижно, но в то же время, мне кажется, многие зададут вопрос. Ну, мы... Это сейчас очень распространено именно в европейских странах. И для нас это очень интересно, потому что у нас еще аналогов таких нет. Мы только-только переходим еще на цифровизацию в образовании, да, на онлайн-образование. Вот в условиях пандемии нам пришлось вступить да, вот в эти новые условия обучения, образования. И нам очень интересно узнать, как коллеги из Великобритании, ведь у них уже не первый год, у них уже 10 лет больше, да, они перешли на этот формат. И у них очень много желающих учиться у них в таком формате, но они предоставляют эти возможности только университетам-партнерам. Mm -hmm. То есть в России это два университета. В Москве и в Казани. Другие университеты не выбраны университетом Лондона как партнеры. Понятно. Все мы знаем, что Рамиль Хамитович на вашем направлении есть целевые места. да? Это связано с татарским языком. На зарубежной филологии тоже представлены целевые места? Или на всех высших школах представлены целевые места? есть? Ну У нас вот с Рамиль Хамидовичем есть целевые места. места есть по всем направлениям. Конкретно Сколько целевых мест по всем направлениям я сейчас сказать не могу. Но ну вот по нашей высшей школе целые группы мы принимаем населевые места, ну, финансированные из республиканского бюджета. Вот Те четыре направления на дневное отделение – это математика, английский язык, биология, английский язык, история, английский язык, начальное образование, английский язык – это на дневное отделение и на заочное отделение одну группу. Там 50 человек принимаем, выпускников педколледжей, по направлению педагогическое образование, начальное образование, дошкольное образование. вот Все эти 150 мест в этом году по нашей высшей школе, они целевые места. У нас тоже есть целевые места, но их немного, уважаемые абитуриенты. Это один-два места максимум. Да? И естественно, что между целевиками тоже конкурс. Например, два места, а целевиков 20. Естественно, что из 20 мы должны выбрать Два самых лучших, да, и мы также выбираем их по результатам единого государственного экзамена. Это во-первых. Во-вторых, целевики должны прекрасно понимать, что за их образование, за их обучение в Казанском федеральном университете будет оплачивать заказчик. Кто будет этим заказчиком? Этим заказчиком может быть министерство образования, Республики Татарстан, может быть городское управление да, какого-то города, там Бугульма, Нижний Камск, Челны. Да, то есть эм, они должны найти своего будущего работодателя. Работодатель платит за то, чтобы получить специалиста. Возможно, в области зарубежной филологии, возможно, в области русской филологии. Возможно, в каком-то регионе, например, нужен преподаватель испанского языка или преподаватель китайского языка, или преподаватель двух иностранных языков. Естественно, работодатель, он же заказчик, платит за обучение этого абитуриента, да, этого студента и получает высококвалифицированного специалиста. Угу. Понятно. И здесь можно добавить, что практически любое направление, на котором есть бюджетные места, мы понимаем, что там автоматически одно или два места, это зависит от количества бюджетных мест отдаются целевикам, либо и, и еще отдельно на каждом направлении, где есть бюджетные места, люди, которые имеют социальные льготы, да? то есть это на всех направлениях, где есть бюджетные места. Да? А вот то, о чем говорил Рамиль Хамитович, это специальная да. программа, которая финансируется Республикой Татарстан, и то, поэтому там целые группы, да. такие вот... Э, это исключение, это уникальная целевые. программа. Да. Да. Ну, я думаю, со всеми числами по целевым местам бюджету можно ознакомиться либо на сайте Казанского да, федерального университета, либо в группе, думаю, института да, логики да, можно на сайте уточнить. информации есть. Тут вопрос по дополнительным баллам при поступлении. Возник такой вопрос, добавляют ли баллы при поступлении международные экзамены, например, о сдаче кембриджских экзаменов. Насколько я знаю, не добавляются, да, подобное. Только... Мы, конечно, приветствуем да, поступление таких абитуриентов, мы очень рады. А, обучаясь у нас, у нас студенты тоже имеют возможность получить кембриджский сертификат. Это говорит о высоком уровне владения языком, но, к сожалению, баллы не прибавляют. Uh -huh. А что у нас прибавляет баллы? Это ГТО, если не ошибаюсь. Сочинение, Сочинение было какое-то раньше, <laughs>, когда я поступала. Нет, да, ГТО <гас> там прибавляет немного, да? Алмаз Ильдарович, сколько баллов? Один. Один балл, да, если наш абитуриент знал нормативы ГТО. Это а Победители да. олимпиад, Олимпиада. Российских и призеры, да? Uh -huh. Победитель 5 баллов, призер. По-моему, 3 балла, но уточнить можно. Но также еще есть и победители Олимпиады Казанского федерального университета. Они тоже победители и призеры имеют вот эти дополнительные баллы. Также у нас проводится конференция имени Льва Толстого. В этом году она тоже проводилась осенью. Там тоже победители получают 5 баллов, призер 3 балла. Также дополнительные баллы получают победители конференции имени Лобачевского, Победители 5 баллов, призеры 3 балла. Угу. И медалисты, угу. красные дипломники, тоже получают по 5 баллов. Угу. Золотая медаль. Да, да. да. А когда будет вступительный экзамен по татарскому языку? Будут ли подготовительные курсы для сдачи внутренних экзаменов? До сдачи внутреннего экзамена по татарскому языку однозначно будут курсы. Они будут организованы, пока конкретного расписания нет, где-то в июле месяце. Мы думаем во второй половине июля. А экзамены, пока расписания нет, мы надеемся, что экзамены по татарскому языку, как и все внутренние экзамены, будут. будем смотреть, какие, когда будут единые государственные экзамены, ЕГЭ, будут проводиться. Не раньше конца июля. Mm -hmm. Есть ли вступительные экзамены по направлению педагог младших классов и иностранный язык, кроме единого государственного экзамена? У нас такого направления а, в нет, институте да? нет. Это есть в институте психологии да. и образования. Ну, вы упомянули иностранный язык. Угу. Угу. Это было у вас, Рамиль Хамедович? Может, поэтому задали вопрос? Да, ну, там там тренеры, экзамены нет. Что у нас дошкольное. есть направление начальное и дошкольное угу. образование. Uh -huh. Билингвальной образовательной среде, но ну, мы принимаем туда только за, uh -huh. заочников и принимаем выпускников Пет-колледжей. Там можно сдавать и внутренний экзамен по всем дисциплинам, если это выпускник СПО, и по русскому языку, и по математике, и по обществознанию, но по английскому языку там нет внутреннего экзамена. Какие условия есть для студентов Казанского федерального университета? Это общежитие, стипендии, какие предусмотрены? То есть при поступлении одна вроде сумма, потом она либо уменьшается, либо увеличивается от успеваемости студента, если не ошибаюсь? Ну, во-первых, все первокурсники, которые поступают в Казанский федеральный университет, они получают место в общежитии да, в деревне универсиады живут наши студенты-первокурсники, потом эти места за ними сохраняются, если они набирают достаточное количество баллов. То есть у нас бально-рейтинговая система в обучении, и бально-рейтинговая система ну как бы в гражданской, общественной, социальной позиции студента. Да? Если студент занимается волонтерской деятельностью, если он принимает активное участие в общественной жизни университета, института, общежитие, там, потому что внутри общежития тоже бывают мероприятия, если к нему нет никаких замечаний по проживанию, да, по дисциплине, конечно, он набирает достаточное количество баллов для того, чтобы остаться в общежитии на второй, на третий и на четвертый год. То есть поступающие об этом должны знать. И, конечно же, у нас есть такая стимулирующая стипендия, она дается как бы стубальникам. То есть поступает к нам 100-бальник, и если, например, у него 100 баллов по русскому языку, и русский язык является профильным в этом направлении, да, то он получает единовременную стипендию 80 тысяч рублей. Вот. Это очень хорошая такая вот акция, да. Потому что 100 бальников у нас много. Вот в прошлом году, в девятнадцатом году вот в Высшую школу русской зарубежной филологии поступило ну, 13 100 бальников. Да, у них были 100 баллов у кого-то по английскому, у кого-то по русскому, у кого-то по литературе. И все они получили вот такие стипендии. Но если не ошибаюсь, то стипендия только должна быть по профильному предмету, да. на который ты поступаешь. Да, ну, к сожалению, да. Ну, например, если там у него по математике 100 баллов, но он идет на филфак, к сожалению, мы очень рады, но <laughs> такой стипендию студент не получит. Удивительная история. <laughs> Вопрос. Подскажите, в какой форме будут проходить вступительные испытания в магистратуру направления языкознания? Естественно, что в этом году все будет в режиме онлайн. И магистратура тоже будет в режиме онлайн. И... Это будет в режиме Microsoft Teams, то есть формируется группа да, для сдачи экзаменов, даются пароли, логины, студент входит в этот пароль и логин, по этому паролю и логину, видит своего преподавателя-экзаменатора да, и сдает ему устный экзамен. Там какая-то часть экзамена есть тестовая, потому что прикладное языкознание предполагает не только устный экзамен, но еще и выполнение тестовой части. Все это будет отражено на сайте. Вот в случае магистратуры очень интересно. В КР все-таки никак не сдвигаются, и госэкзамены никак не сдвигаются, остается одна и та же дата, нежели ЕГЭ, и сдвигается ли при этом поступление на магистратуру тоже? Пока мы не можем определенно сказать, потому что все завязано на едином госэкзамене для школьников. Все от ЕГЭ, да, как бы мы танцуем от ЕГЭ. Пока даты ЕГЭ нет, поэтому мы не можем сказать определенные сроки. Конечно, 1 июня уже будут известны расписание экзаменов вступительных, и потом уже от расписания вступительных экзаменов можно будет конкретнее говорить о датах поступления в магистратуру. Такой вопрос. Если ребенок-сирота, то какие льготы будут при поступлении? Какие возможности есть? Ребенок-сирота имеет социальные э, всякие стипендии. Там э, У нас еще есть такая, что даются э, ну, какую-то сумму на питание. да, То есть он может получить чеки, талоны и питаться э, бесплатно в университетской столовой. Э, иногда дают такие дотационные суммы на транспорт. То есть они идут по линии государства, вот эта социальная поддержка, не по линии университета, а если поступает сирота и государством предусмотрена помощь социальная, вот в полный пакет социальный этот студент получит. Ну, если я не ошибаюсь, были какие-то возможности в Казанском федеральном университете, тоже что-то предусматривалось. Но это, я думаю, нужно уточнять на сайте или как-то... Мы радовать. только что уже говорили У -у -у. о том, что в любом направлении, ну, есть места, бюджетное да, да. место, обязательно есть льготное место для вот как раз То таких о, категорий да, вот социальных. Человек может претендовать на внеконкурсный набор. То да, да. есть это круглая сирота. Да, да. да. Угу. Но там тоже ранжировка идет по балам МИГА. Да. да. да. Угу. А, такой вопрос, педагогическое образование, учитель начальных классов, предметы иностранный язык, общество и русский, сколько баллов нужно, чтобы поступить на бюджет? То есть, я думаю, все это из прошлых баллов как-то бы более-менее можно смотреть. Ну, это у нас новая программа, в прошлом году такой программы не было, поэтому не можем сказать, какие бы баллы в прошлом году. Я еще раз хочу сказать, что это селевые места. Прежде чем поступить на это направление, сдать документы, эти абитуриенты должны заключить договор с какой-то школой, заказчиком. Э, заказчиком да. После этого только они могут сдать. И потом, после того, как сдадут все ЕГЭ и заключают эти договора, Министерство образования и науки республик Татарстан своим приказом организует комиссию. Эта комиссия там в комиссии будут и сотрудники Министерства образования, и наши преподаватели, сотрудники Казанского федерального университета проведут собеседование с этими абитуриентами после того, как они сдадут все экзамены, все ЕГЭ. И там определят знание татарского языка, знания английского языка, потому что вот те направления, которые мы набираем в этом году, они в какой-то степени должны владеть этими языками. Татарским языком английским языком? Mm, все. Uh, наверное, последние два вопроса осталось всего лишь пять минут, и мне бы хотелось от каждого из вас услышать, очень давно считается, что филологическое образование, там, лингвисты и педагоги, этот рынок перенасыщен очень сильно. Почему все-таки нужно пойти на филологию или на, лингв... ну, на лингвистику, если есть направление? Почему нужно все-таки, и почему это интересно? Я считаю, что... Человек, который получил филологическое образование или педагогическое образование в области языков, это очень востребованный человек. И не обязательно только в области образования, да? это и в области культуры. И... Но вот ведь в каждом министерстве и ведомстве нужен человек, который владеет словом. Словом письменным, словом устным. Это и Министерство внутренних дел, и Федеральная служба безопасности, и Минэкономики. Они все звонят нам и говорят, дайте нам филолога, дайте человека, который может работать со словом. А если этот человек еще владеет несколькими языками, то это конкурентоспособная личность в современном мире. Никогда он без работы не останется. Никогда. Я уже не говорю о том, что... Язык, литература, это часть культуры, и этот человек будет духовно совершенствоваться, развиваться, и будет действительно всесторонне развитой личность. У кого-то что-то есть еще добавить? Или есть, все сказалось? Есть такой афоризм, сколько языков ты знаешь, столько ключей у тебя да. от мира. Так вот я хочу сказать, что программы, связанные с филологическим, лингвистическим образованием, они дают золотой ключик к волшебному миру, к хорошей карьере и к успешной жизни в огромном международном коммуникативном пространстве. И по нашей высшей школе это направление татарского язык и тиратуре этой журналистики. Единственное направление, наверное, в России, где изучается татарская журналистика и татарский язык как филология. Нигде больше такое направление нет. Это уникальное направление. И, наверное, мы можем все-таки завершать на этом. Вы смотрели «Инсталайф» с филологии межкультурной коммуникации, и сегодня на ваши вопросы ответила Мухаммед Шенаризда декан высшей школы русской и зарубежной филологии, Мирзагита Афрамиль Хамитович, декан высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тука, и Бочина Татьяна Геннадьевна, декан высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна Докуртана. До новых встреч!